Мы в эфире. Добрый вечер, дорогие друзья. Хороший, теплый, осенний, вкусный вечер. Вообще сегодня разговаривала с городом Сочи. Там где-то по 30 градусов, они еще купаются в море, все, тепло. Я говорю, ну, в общем-то, не сильно хвастайтесь, поскольку если э, у нас еще 22, 20-22 градуса, Сочи уже сам Бог велел. В общем, балует нас, балует нас осень, и хорошей погоды, и роскошными красками. И тем не менее, нам все равно грустно. Ну, я, например, говорю о себе. Сегодня мы будем говорить о психологической стадии стабильности, психологической гармонии. И э, тема просто супер важная. Мы все привыкли к обычной поговорке, все болезни от нервов, все идет от нервов. Но как-то вот в детстве очень долго мне казалось, что это просто присказка такая, что это вот ну, ну, так... Ну, просто так говорят, и все. И только уже с годами ты начинаешь понимать, что действительно мало того, что все болезни от нервов, но еще и мы можем себе такого понапридумывать. Бог знает чего. И э, я влезла в интернете, куда же мы еще? Гуглим, гуглим, посмотреть, чем отличается страх от паники. Потому что э, все врачи мира, ну, вообще все сейчас сходятся на том, что мыслями мы можем сделать себе как, как радость, так и беду, как и болезнь придумать так и все что угодно но это было известно давно мы в это просто не очень верили сейчас об этом говорят широко и э, все врачи мира говорят что страх и паника это один одни из самых страшных факторов э, риска для пандемии для эпидемии различного рода и прочего но просто если даже посмотреть старые средневековые болезни, когда, в какой момент, как Авиценный лечил эти болезни, да. И многие врачи, которые говорят, ребята, хорошее настроение у больного – это очень хорошее лекарство его собственного для себя самого. Так вот страх от паники отличается очень простой вещью. У страха есть причина, реальная причина, а у паники ее нету, панические атаки, так называемые, ее нет. Он, она может быть придуманная. То есть страх это естественная реакция организма на какую-то опасность: видимую или слышимую, там, или там, не знаю как-то. А вот паника, паническая атака да, это уже нагнет, либо нагнетание, либо придуманная э, причина то есть вот где-то чего-то услышал, наслушался какую-то болезнь как у Джерома Джерома э, когда он читал э, энциклопедию медицинскую и нашел все болезни которые были в медицинской энциклопедии кроме воспаления коленной чашечки по-моему и очень обиделся на энциклопедию что почему-то у него нет воспаления коленной чашечки а все остальное можно у себя найти по разным симптомам то есть до э, э, э, Идут очень серьезные химические реакции в организме а, в момент вот этого страха какого-то, очень серьезный. Они идут как в плюс, так и в минус. Плюс, если это одиночные, там, небольшие, нечастые, может быть, такие выбросы, да, адреналины и других каких-то эм, элементов в организме, в кровь. А если это часто, и если мы сами себя загоняем, в чем еще ужас, да, что этот страх, который переходит постепенно в постоянный, в привычный страх, вот это уже, если не дай бог, перейдет в депрессивное состояние, а депрессия – это очень тяжелый диагноз, ну, как диагноз, мы не врачи, но мы как бы вот то, что нам врачи рассказывают, говорим. Вот это уже серьезно. Поэтому на Западе улыбка у них не исходит абсолютно. Причем нам кажется иногда, что она фальшивая. Но, ребят, мы все знаем, что даже фальшивая улыбка дает уже очень хорошие, результаты. И сегодня э, об этой, на эту тему и как справиться, потому что иногда мы просто не в состоянии сами с этим справиться. Вроде ты головой все понимаешь, но ничего не можешь сделать. И здесь нужны какие-то, ну, может быть, упражнения дыхательные, там, может быть, какие-то препараты. И вот об этом, обо всем мы попросили рассказать э, Наталью Овешникову, эксперт по здоровому образу жизни, партнер компании «Видно». Восан в городе Ростов, которая очень серьезно занималась этой темой э, в свое время и до сих пор, а сейчас как бы и жизнь. Помогает. И вот поэтому она э, согласилась подготовить вот эту э, лекцию сегодняшнюю, ну, назовем ее лекцией такой, небольшой лекцией, для того, чтобы рассказать нам, как все-таки уберись. Ну, и для начала скажите, пожалуйста, все, кто присутствует, а то, чтобы мы не впустую говорили, я всегда об этом забываю. Э, скажите, пожалуйста, слышно ли нас и поставьте плюсики, пожалуйста. Да, хорошо, есть, спасибо. И видно ли нас? Все ли хорошо видно? Потому что, э, потому что важно. Да. И если можно, напишите, из каких городов кто сейчас присутствует. Так, Воронеж, Москва, Тамбов, Липецк, Ростов, Тюмень, Орел, Германия, Москва снова. Украина. Да. Спасибо большое. Спасибо большое. Но ну, все, кто будет подходить, всем привет и всем огромное спасибо за внимание. Итак, я передаю слово Наташи Овешниковой. Пожалуйста, вы можете остановить, ну, вернее, остановить те, кто в зуме, и задавать какие-то вопросы. И, конечно, пишите эти вопросы. Потому что еще раз повторяю, тема очень серьезная. А еще она серьезная тем, что наше настроение передается нашим детям, старикам и даже животным. Вкуснет еще. Наташ, пожалуйста. Добрый вечер. Дорогие друзья, рада всех приветствовать на нашем прямом эфире. Очень рада, что здесь присутствуют люди из разных городов. И я так понимаю, эта тема интересует всех. Тема может быть не веселая особо, но важная и актуальная. Тема касается стресса, стрессовоустойчивости и понятий психосоматика как стресс влияет на наше здоровье. Ольга Васильевна уже сделала хорошее такое вступление, и я просто продолжаю эту тему. Ни для кого не секрет, что мы живем в эпоху стресса. К сожалению, это так. И вот научно-технический прогресс и все обстоятельства, которые с этим связаны, они дают в нашей жизни как плюсы, так и минусы. И вот стрессы – это как раз-таки… Такой огромный минус. Чтобы вы понимали, стрессы сопровождают нас с самого рождения. То есть появление ребенка на свет божий – это уже стресс. Стресс для организма ребенка, стресс для организма матери. И далее эти стрессы могут быть как маленькие, так и очень-очень даже значительные. Ребеночек идет в детский сад – это уже Стресс ребенок переносит какое-то даже незначительное заболевание, это уже стресс. А Какие-то семейные там дела, это тоже стресс. Нервничают родители, нервничают дети, нервничают бабушки, дедушки. Кроме того, у нас у многих работа, работа интенсивная, работа ответственная. Кто-то наемный сотрудник нервничает, кто-то руководитель, собственного бизнеса, и там вообще постоянный стресс. Нервничают врачи, нервничают педагоги, нервничают люди за рулем, а сейчас водителей стало в десятки раз больше, чем было, скажем, 30 или 50 лет назад. И э, все это в результате выливается в каждодневные стрессовые ситуации. А, кроме того, мы можем говорить о том, что бывают затяжные стрессы, Тяжелые затяжные стрессы, когда человек не может выйти из какой-то ну, крайне тяжелой индивидуальной ситуации. Я хочу вот, сейчас обратить внимание на то положение, которое сложилось у нас ну, и в стране, и в мире в связи с коронавирусом. То есть люди были поставлены в совершенно непривычные для них условия существования, условия жизни. И вот эта ситуация каждодневного стресса, она наложилась на чисто, скажем, медицинский да, аспект, аспект здоровья, аспект самого коронавируса. Для кого-то стрессом явилось постоянное пребывание дома, что называется, в четырех стенах. Ну, не для кого-то, а практически для всех, да, потому что все мы живем в социуме. Нам необходимо не просто общение по телефону, да, в соцсетях, нам необходимо живое общение, тактильное, да, то есть по пощупать, ощутить, обняться, пожать руку, прикоснуться к друзьям, коллегам и так далее. Нас этого лишили нас лишили определенной двигательной подвижности такой, да, и это тоже очень серьезный стресс для организма в целом и для психики. Все ушли в онлайн, а мы знаем негативное влияние, скажем, тех же новостей, да, то есть это специфика журналистики, специфика привлечения аудитории, дать как можно больше так называемых жареных фактов, и это в основном, конечно, негативная информация. Люди загнаны в уже длительный стресс на протяжении нескольких месяцев. Я решила тоже промониторить как-то информацию, и вот а, а, есть данные доктора медицинских наук Игоря Гундарова, который занимается статистикой. А, статистикой Смертности, статистикой рождаемости и он проанализировал ситуацию этого года в связи с коронавирусом. И вот к каким заключением он пришел, что огромный процент, скажем, последствий да, вот коронавируса вплоть до смертности, это именно фактор стресса. Мы с вами об этом поговорим еще вот чуть позже в нашей беседе, то есть стресс, он однозначно вызывает крайне серьезные проблемы здоровья, резкое ухудшение, это могут быть там инфаркты, это могут быть инсульты, это могут быть, я уже говорила, жуткие депрессии, не хочу как бы останавливаться на этом, да, тяжелые случаи крайне люди же и работы лишились многие в этот период, так вот по его данным порядка миллиона человек, около миллиона будет потеряно, да? то есть это смерти, вот в течение года, до конца года эта цифра им уже спрогнозирована, это смертность, которую можно было бы избежать, если бы не было такого стресса у населения. То есть это смертность, вызванная именно вот таким психологическим сильнейшим фактором. И также он обращает внимание на уменьшение рождаемости, тоже связанное со стрессовым фактором. И это уже очень серьезный звонок для всех и для государства в целом. Также он обращает внимание на... Смертность среди врачей и в том именно мотивируя это а, теми условиями, в которые были поставлены врачи. То есть это не чисто а, следствие самого коронавируса и а, врачи, скажем, заболевшие коронавирусом, они все-таки по большей части выздоравливают. А это именно психологический фактор, очень тяжелый. Само понятие красной зоны уже людей вгоняет многих в состояние стопора такого. И, а, то, то, скажем, есть вот, специфические костюмы когда все тело, когда человек не может нормально дышать, у него закрыты даже глаза специальными очками, и получается, что нарушается и терморегуляция, и многие другие процессы, да, и это тоже влияет очень сильно на многие функции организма. Вот сейчас просто я как бы остановилась на том, что ситуация со стрессами у нас идет по нарастающей в этом году в связи с вот обстоятельствами определенными, да, в связи с коронавирусом и ограничениями, которые вводятся. Поэтому наша задача состоит в чем? Наша задача состоит в том, чтобы помочь людям справиться с этой ситуацией, потому что... Важно понять, что мы не можем повлиять на эти обстоятельства, и не сами обстоятельства, а по существу наша реакция на них является причиной стресса, то есть мы не можем менять обстоятельства, но мы можем поменять наши отношения к ним, мы просто обязаны это сделать. Скажите, у кого-то есть, может, какие-то вопросы? Все ли понятно то, о чем я говорила? У меня есть вопрос, можно? Конечно. Я хотела бы узнать, а стресс влияет на иммунитет человека? Я поняла. Сейчас я буду переходить вот к следующему разделу. Это у нас, я его назвала так. Стресс как спусковой механизм болезни. Естественно, стресс у нас влияет непосредственно на состояние нашего здоровья. Почему? Что это за механизм такой? Смотрите, когда мы начинаем нервничать, допустим, получили какую-то негативную информацию, да, и какое-то негативное событие произошло, моментально у нас идет информация в головной мозг. И разные отделы головного мозга связаны с разными органами и системами. Это уже доказано, доказано медициной. То есть это дан, доказательная медицина. Иммунитет, это только одна часть, да, одна из систем, которая реагирует на стресс. На самом деле, вот первое, наверное, что реагирует, это. Нервная система и система кровообращения. И возникают сердечно-сосудистые заболевания. Происходят спазмы сосудистые, выделяются дополнительные гормоны, которые увеличивают частоту сердечных сокращений. За счет этого повышается давление и происходят инфаркты и инсульты. Это вот... Ну, поскольку мы знаем, что процент инфарктов и инсультов огромен, в первом месте стоит. Поэтому, что на это влияет, скажем так, это стрессы. Далее я бы обратила внимание на, на то, что вот британскими и американскими учеными было уже доказано, что стрессы напрямую связаны, сильные такие отрицательные эмоции, связаны с развитием онкозаболеваний. И здесь это уже как бы научный факт. И точно так же отдельные, отдельные части головного мозга отвечают за отдельный орган и возникновение в нем опухоли. Следующее, что важно, желудочно-кишечный тракт. На фоне стресса, тоже уже доказанные давно факты, что происходит? Слюнные железы либо прекращают выработку слюны совершенно, либо наоборот выбрасывают ее в большем количестве. За счет этого увеличивается кислотность. И, а, То есть желудок увеличивает секрецию да, кислот. Что у нас а, тогда, что у людей проявляется? Появляется язвенный процесс, язва желудка, да? а, вот, и а, часто очень возникают диареи, возникают а, запоры, ну и, скажем, а, напрямую со стрессами связанные заболевания печени, поджелудочной железы, кишечника. Сахарный диабет во многом, мы можем сказать, проявление сахарного диабета во многом образ, обязано стрессом. Были описаны случаи, когда после там, чрезвычайных ситуаций, вот МЧС, да, землетрясения, еще какие-то такие вот случаи, катастрофы, люди выезжали туда, и после этого на фоне тяжелейшего стресса у сотрудников да, МЧС развивался сахарный диабет в тяжелой форме. Ну, нервная система – это понятно у нас. Да? Вегетативная нервная система и надпочечники сразу реагируют на стрессы. И э, вот эти изменения вегетативной нервной системе и надпочечников ведут к очень серьезным, самым разнообразным последствиям э, в здоровье различных органов. Моментально на стресс отвечает эндокринная система, то есть гормональная. Да? Наш гипофиз вот он получил сигнал о стрессе, и он тут же транслирует это в определенные органы. Щитовидная железа это вот в первую очередь реакция на стрессы. Поджелудочная, естественно, и репродуктивные органы. А, то есть, вот то, о чем говорил, доктор медицинских наук, о котором я раньше вам говорила, Бундаров, да? то есть снижение рождаемости. Моментально снижаются репродуктивные функции и у женщин, и у мужчин на фоне сильнейшего стресса. Иммунная система. Мы знаем, что она напрямую зависит от состояния желудочно-кишечного тракта. да? Она закладывается у нас в кишечнике. И а, поскольку у нас, мы уже говорим, страдают органы практически все желудочно-кишечного тракта от э, стресса. Кстати, есть данные, что и ожирение, излишний вес – это тоже следствие стресса. Ну вот, кишечник у нас отвечает за иммунную систему, там находятся у нас иммунные клетки, и если проблемы есть в верхних отделах, естественно, это все спускается вниз и сказывается на работе кишечника, его определенных отделов. И вот эта система генома кишечника или микробиоциноза, она просто выключается, перестает работать. И тогда мы видим, что иммунная система дает колоссальные сбои, а сбой в иммунной системе приводит к очень тяжелым последствиям. Это не только респираторно-вирусные заболевания, это не только там, гаймориты, синуситы, танзелиты и так далее. Да? На сбой иммунной системы у нас вот реагируют, буквально все клетки всех органов. И, пожалуйста, вот как бы, к сожалению, процент онкобольных он увеличивается. Кстати, вот узнала такой факт, что наша опорно-двигательная система, она тоже реагирует на стресс, как ни странно. Может быть, немного другой стресс. Стрессы же бывают разные. То есть, ну, бывают какие-то ситуации на улице, там, грубо говоря, хулиганы, да, нападения какие-то, а, бывают там дорожно-транспортные происшествия. Моментально реагирует опорно-двигательная система, связочные, мышечные аппараты, идет спастика сильная, да, спазмирование, соответственно, это дальше идет цепочка на сосуды и с вытекающими последствиями. Так что, Наши суставы в том числе реагируют на стресс. Это тоже нужно знать и понимать. Ну, в основном я коснулась основных систем. Но вот еще что хочу сказать. Дыхательная система, кстати, реагирует на стресс. В частности, могут возникнуть приступы астмы у людей, склонных к этому. И это уже тоже зафиксировано. Кроме того, всем известно, что на стресс, особенно на затяжной стресс, у нас реагируют, что волосы, они начинают ослабевать и идет сильное выпадение волос часто при стрессе. И также известно, что многие кожные заболевания возникают вследствие стрессов. Это касается во многом псориаза, различных нейродермитов, Каких, некоторых видов э, экзем. А, словом, а, здесь мы видим прямую связь стресса и а, состояния кожи. Ну, кожа – это наша выделительная система, да, поэтому как бы, на ней все отражается. А есть, может быть, у кого-то вопросы? В социальных сетях очень важный вопрос задали. Угу. Так. Прям на больную тему. Так. Как Какой? справиться без фарм препаратов с паническими атаками? Ага, ну это у нас впереди еще тема, конечно, как справиться. В общем, чтобы всем было понятно, да, стресс приводит к чему? Стресс приводит у нас часто вот к бессоннице к рассеянному вниманию, к отсутствию концентрации, к мигрениям, к слабости, к депрессиям. да. То есть это вот э, такие психосоматические уже проявления. И как же с ними мы можем справляться? Что нам предлагает официальная медицина? Официальная медицина нам предлагает фармпрепараты, антидепрессанты, Успокоительные средства, и если это антидепрессанты серьезные, да, то они, в общем-то, оказывают очень серьезное побочное действие, в том числе на центральную нервную систему, а также на различные органы, потому что там содержатся конкретные химические компоненты которые вызывают потом уже определенные последствия там, да, в печени, в почках и так далее. И я сталкивалась также с тем, что многие люди, не понимая вот этого, очень долго сидят на этих антидепрессантах. То есть не просто там 2-3 недели, а годами. И это страшно. Это уже по существу как наркотическая такая зависимость, но страдает весь организм. То есть люди потом жалуются на плохое здоровье. Что мы предлагаем? Ну, вообще это отдельная тема, конечно, управление стрессом. Как стабилизировать состояние своей нервной системы, как вызвать состояние стрессовой устойчивости. Но, э, во-первых, конечно, здесь образ жизни нам помогает. То есть мы должны понимать, что уйти от стрессов мы, в принципе, никак не можем полностью. Нам надо менять свое отношение к ним. И вот э, стрессовая устойчивость, она вырабатывается, вырабатывается не сразу. Это большая работа над собой. А Кто-то, э, то есть нам нужно какой-то вот стороны отойти от этого стресса, да, переключить свое внимание, когда это возможно, постараться, да, мы можем уходить в какое-то расслабление, да, какие-то практики использовать, кто-то медитации, кто-то молитвы, кто-то музыку слушает, хорошую, да, такую, не тяжелый рок и не диско, кто-то спортом занимается, очень помогает ходьба, длительная ходьба на свежем воздухе. Кто-то, скажем, ну, в изоляцию, конечно, с друзьями встречаться сложно, но все-таки есть моменты, когда это возможно, да, даже в онлайне, и это успокаивает. Кто-то читает хорошую литературу. То есть на самом деле средств много. С другой стороны, стресс требует от нас концентрации внимания. И это тоже важно, потому что, с одной стороны, мы должны отключиться от понимания того, что это страшно, да, допустим. И чтобы у нас не было паники, мы должны сосредоточиться. Как помочь своему организму? Да, вот к такому состоянию понимания да вот ситуации и как из нее выйти как убрать скажем те же панические атаки в вивасане у нас есть два продукта палочки выручалочки да в наше время это релаксина паник экстракт четыре четыре экстракта растительных входят в состав сильнейших это средство, которое работает как скорая помощь практически мгновенно. Ну, Это я утрирую, конечно, но очень быстро. А обычная дозировка – это одна таблеточка в день. Рассасывается или разжевывается и водой при этом не запивается. Но в сложных случаях дозировки увеличиваются. Можно несколько таблеток в день, но с перерывом, не сразу, ни одномоментно есть второй продукт, который у нас уже очень давно в практике: это релакс экстракт с в капсулах. Дозировки там 2-3 раза в день, не увеличиваем их. Сюда добавлен еще комплекс витаминов В, доказано, что группы витаминов В они усиливают действие любого принимаемого препарата. И опять же в сложных случаях можно сочетать эти два препарата. Релакс не работает мгновенно, как вот релаксинопаник. Но у него прекрасное накопительное действие, он стабилизирует нервную систему в целом. Если вы страдали бессонницами, они уйдут. Можно применять их оба. Два раза в день релакс и один раз в день релаксину Параллельно. То есть это тоже в практике используется. Я, я ответила на вопрос о панических атаках. Наташа, Наташ, можно два слова? Да. Из практики. Просто у нас у всех большая очень практика, да? И вот как бы из практики очень здорово работает это по рекомендации Галины Альтинобикетовой, и мы практиковали уже такое. Если бы утром рассосали релаксину, а на ночь приняли релакс, вот в таком сочетании тоже очень хорошо работает. Да, но я думаю, что здесь, в принципе, все индивидуально. Естественно. Да, и, да индивидуально, и я сталкивалась с тем, что кому-то больше подходит просто релакс, и на одной таблетке прекрасно люди справляются. А, обращались а, люди бизнеса, да, серьезные бизнесмены, которые в постоянном напряжении таком находятся, и у которых огромный работ, а, а, объем работы и ответственность. И вот используя только релаксину один раз в день они получили еще такой результат что у них усилилась продуктивность то есть э, успокоились сконцентрировались и выполнили больший объем работы вот это, вот, это, вот это было отмечено где-то за неделю они мне они мне выдали вот такой результат можно еще дополнить Наталья? конечно Тоже из практики хорошо работает именно рела у людей у которых действительно идет сбой работы желудочно-кишечного тракта когда в программу включаем релаксину ну, здесь у них какие еще отличия релакс работает по желудочно-кишечному тракту там зверобой а в релакс... релаксина показана даже при нарушениях сердечной деятельности, таких как мерцательная аритмия. То есть те люди, у которых мерцательная аритмия, это вот их препарат. Совершенно по-другому воздействует продукт. Как длительно можно применять релаксину, а в каких случаях можно повысить дозировку? Здесь нет особых ограничений, но все равно любой наш продукт, мы говорим, когда вы применяете, это не значит, что это пожизненное, это не значит, что 365 дней в году. Все равно организм включается в работу, как только стабилизировался процесс, прием желательно, ну как бы можно прекратить, то есть он не имеет смысла. Можно еще один вопрос? Да, конечно. А, обычно а, антидепрессанты, которые продают в аптеках, они очень пагубно воздействуют на людей, которые водят машину, как вот эти препараты. А, есть, по релаксу такой эффект, ну, то есть такой эффект, что то, Люди ну, релакс... релаксину, если человек за рулем, желательно ему остановиться, принять таблетку релаксины, и минут через 20-30 он может ехать дальше. Это желательно, да. Чтобы, не то, что это вызовет у там, сотрудника ДПС какие-то вопросы, просто он за это время релаксина уже подействует. А так не было... Каких-то таких побочных эффектов. Спасибо. Просто я знаю, что аптечные очень агрессивно работают. А, нет, нет, нет, здесь, здесь такого эффекта нет. Чтобы стабилизировать еще состояние нервной системы, врачи, многие врачи, назначают магний. Наверное, все уже знают, да, магний В6. То есть магний и витамины группы В. Поэтому мы всегда говорим: пейте витаминные комплексы, насыщайте свой организм, повышайте стрессовую устойчивость. Вот она стрессовая устойчивость, да? Это наши витамины, бодрость. Вот сюда, ну, как бы адекватная такая дневная дозировка здесь магния и витаминов группы Б. Потом у нас есть можжевеловые экстракт, да? который препятствует, скажем так, потере калия и магния. То есть это тоже немаловажно. И, конечно, мы рекомендуем применять, принимать омегу. Омега очень хорошо влияет на состояние нервной системы. Вот. Еще вопрос по физической нагрузке. Мы почти на него ответили. Физическая нагрузка способствует снижению пагубного воздействия стресса это вопрос но... да это связано с выработкой гормонов конечно конечно но физические нагрузки для каждого разные да Опять же, вот слушала некоторые материалы для женщин, вот если уж совсем стресс, прямо вот и даже агрессию вызывает, боксирование, да? бокс для женщин, то есть снять вот это напряжение очень помогает, но это такая уже сильная физическая нагрузка. А вообще все, что отвлекает, это может быть, это могут быть танцы, допустим, да, какие-то хобби такие, это может быть рисование. Но это не, ну, как бы рисование это не физическая нагрузка. Ходьба, бег, какой-то такой монотонный даже спорт, может быть, коньки какие-то, да, там вот, вот что-то такое. Естественно, потому что идет переключение внимания и плюс идет работа кровеносной системы, мышечной, лимфотока, по-другому идет выработка гормонов, да, и вот гормоны же у нас разные, да, то есть есть гормоны стресса и есть гормоны как бы антистресса, да, положительные такие гормоны, которые, гормоны счастья, да радости, счастья, то есть вот они замещаются, то есть это действительно снимает прямо этот стресс очень быстро и сильно, то есть кому что подходит. И что мы еще используем в вивасане, это, конечно, наши эфирные масла, без этого просто никуда. Кто знает, те используют их активно. И я могу сказать, что, допустим, при стрессе, это масло, ну вот они стоят у меня тут, коробочки, которые здесь были в наличии. Это масла апельсин, лаванда, шалфей мускатный, жасмин, нероли, розовое дерево, ладан. И апельсин, и лаванда, нероли, и розовое дерево, они используются и в детском возрасте. А розовое дерево даже истерики детские вот, убирает да. очень быстро. Дальше, когда депрессия уже наступила у человека, затяжная такая, да, к этим маслам добавляется еще роза морокко и мелисса, то есть депрессивные состояния снимаются дополнительно еще вот с этими маслами, есть масла, которые улучшают настроение, то есть вроде как не стресс, но настроение испорченное, и э, хочется его чем-то поднять. Ну, а человек говорит, ну что, я как дурачок плясать буду там, да, или чем я там буду заниматься. Достаточно использовать э, от, наши эфирные масла. Пер, в первом в этом ряду стоит масло апельсина, конечно. Вот. Лимон, кстати, э, улучшает, вот, позитивный настрой дает. Герань, базилик. Не все любят, но базилик действительно это вот масло позитива, а также пихта и гвоздика. Что мы делаем с этими эфирными маслами? У нас есть диффузоры, вот у меня здесь стоит одна из разновидностей диффузора. Очень хорошо работают ванны с эфирными маслами, можно расслабиться, да, снять нервное напряжение. А масла капаются на эмульгатор обязательно, могут на молоко, могут на соль, допустим. Положи, то есть в ванне идет более такое, скажем, распространенное да, вот воздействие эфира на большую поверхность просто. И можно зажечь свечи, можно включить музыку, то есть вообще замечательный а, спа-салон получится такой, да, психотерапия. Также хорошо влияют на состояние нервной системы массажи. Вот если состояние действительно уже не проходящего такого стресса, то можно записаться к хорошему массажисту, брать свои масла и получать сразу сеанс ароматерапии великолепный. А также можно просто даже открыть флакончик, подышать или использовать аромамедальон или использовать просто салфетку. А, неважно, каким способом а, человек будет получать эфир, да, его компоненты в организм, просто через обонятельные рецепторы или через кожу, да, а, все равно результат будет один. То есть очень быстро компоненты масел попадают, опять же мы говорим, в гипоталамус, и он отдает вот, по существу как команды всем органам и системам, и эфиры начинают работать. Вместо снотворного можно использовать эфирные масла. Часто спрашивают, а вот релакс и релаксина, они не могут быть снотворными, я не сплю. И тогда я говорю, вы понимаете, просто выпить снотворное, это не значит убрать стресс. Это не значит убрать, бессонница это уже следствие стресса. А если вы будете работать с эфирными маслами и, скажем, постепенно релакс или локсина, то вы будете засыпать без всякого снотворного. И сон при этом будет нормальный, глубокий, спокойный, и вы будете утром просыпаться в совершенно бодром и адекватном состоянии, в отличие от снотворных. В общем-то, я закончила нашу тему, и в заключение я хочу сказать, что у нас есть замечательный прибор Биопульсар, и а, мы смотрим на него, энергетическое состояние наших органов. Энергетика у нас тоже а, больше, ну, в огромной части зависит от а, состояния нашей нервной системы, да. И мы можем контролировать себя таким образом и можем даже проверить после использования эфирных масел. Очень хороший контроль, кстати, и буквально можно в течение часа посмотреть, как воздействует то или иное масло да, на, на энергетику, на психоэмоциональное состояние человека. Действительно очень эффективно и результаты просто Поражают. так добавить? что всех призываю пользоваться пользоваться эфирными маслами пользоваться нашими рекомендациями в целом не запускать себя контролировать как бы до да, свои эмоции и понимать что опять же стресс мы по большей части вызываем нашим отношением к тем или иным обстоятельствам просто нужно немного успокоиться, привести мозги э, в норму, да, и тогда уже, э, выстраивать план, что делать дальше. И все будет прекрасно. А да, Отличный вопрос. Может ли повышаться желочку и стресс? А, ну... А, Повышаться так, желчь, мы не совсем, наверное, правильно сформулирован, да, желчь у нас, выработка желчи, да, ну, это больше, наверное, вопрос к медикам идет, да, желчь, она может быть густой, скажем так, то есть может ухудшаться отток желчи, думаю, что да, да потому, что, потому что там тоже происходят спазмы, там происходят спазмы при стрессе. Вот, Желудочно-кишечный тракт – это единая система, понимаете? А, поэтому, ну если печень у нас барахлит при стрессе, то здесь все взаимосвязано, желчные протоки однозначно могут дать реакцию. Спасибо. Угу. Наташа, спасибо тебе большое за... Ну, я думаю, если будут вопросы, то будете еще задавать. Я сейчас просто посмотрела, кто у нас еще присутствует, и хотела бы поприветствовать. Да, это Украина, Белоруссия, это Ленск, Армения. Это тут края, где очень неспокойно, и люди все равно приходят. И как раз, вот, как раз для всех нас, и для них особенно, мы... Мы с вами, мы хотим вас поддержать, конечно, ну, как, как можем. А, Камышин, Краснознаменск, я правильно называю Краснознаменск? И да Чечня. Чечня. Краснознаменск? Да. Да, течня, ну, то, что вот я прочла, и еще, знаете, что я хотела сказать, эм, почему мы, в общем-то, так много и так долго говорим о таких препаратах, вот, о которых Наташа говорила, эфирные масла, продукты там на зверобое, на травах, на любых травах, да, то есть это все природа, это все натуральные продукты, потому что любая синтетика, если это какие-то затяжные, тяжелые проблемы, разумеется, все равно идти к доктору. Но, ну, вы знаете, я э, вот сейчас столкнулась как раз с такой ситуацией, когда нужно было э, выбирать и искать какие-то препараты ну, для своей родственницы, для своей мамы. И ну, я не знаю, сколько мы перепробовали. Восемь, по-моему, точно перепробовали. Причем я даже не знаю, какая это была реакция. Но тут э, думаю, так, стоп, давай-ка я просто на подушку тупо. Просто на подушку каплю. Сейчас пойдут рецепты для ленивых. Все э, организованные люди могут заткнуть уши, все ленивые могут ко мне прислушаться, потому что это вот в этом плане, плане здоровья это я. Э, так вот, э, смотрите, я капнула на подушку каплю лаванды с одной стороны и каплю, каплю мяты. Мелисы не было, потому что я ее ну, с трудом как-то переношу. И э, первый раз, когда она достаточно спокойно так заснула, я думала, что это случайность. Ну, все равно вы же понимаете. А когда это было второй, третий, четвертый раз, я поняла, что нет, все-таки это не случалось, это действительно выравнивает вот это состояние, но тем не менее мы не можем сейчас отказаться, нашли какое-то лекарство, которое более или менее не такое вредное. То есть почему натуральная Да потому что они вреда они не несут, не несут никакого. Это природа, это то, с чем мы родились. И если использовать даже просто, вот Наташа сейчас очень красиво говорила, это и ванна, это и ингаляции, это добавить крем в шампуни, вообще куда угодно. Ну сейчас. Спасибо вот этому наморднику. Вот сюда, вперед из песни. Просто садимся в маршрутку, капаем какое-то масло или спрей, или что-то еще, и вот тебе уже спа-салон, так сказать. Ну, если кто-то едет в маршрутке, или там кто-то выходит. Я единственное, что всегда призываю, ребята, снимите маску, когда вы на улице. Ну, воздухом надо дышать, а не своими выхлопными газами. Если это не толпа, конечно, людей. Кроме того, у нас есть такая штука, по-моему, Наташа сказала, Sleep Well" композицию, которую недавно представил Сильвия Фригаля, да? Да, я не сказала, но она работает отлично. И еще у нас великолепно работает спрей «Расслабься». Да, вот сейчас я "Sleep Sleepwell, ребята, ну сон мы все четко говорить. Сон – это не сон. Сон – это лекарство, быть здоров, какое, если человек выспавшийся, у него… По-любому настроение будет получше. Так вот, Сливвелл, сильва Фригали говорил, что его нужно наносить где-то вот на какую-то там чакру, потом где-то в районе пупка, чего-то там еще, что-то, лампу зажигать и прочее. Ребята, я просто слегка смазываю палец пузыречка, мажу одну-вторую ноздрю, и что попадет на рубашку. Может быть, не с первого дня, хотя мне помогло с первого дня. Может быть, с какого-то еще. Но это работает потрясающе. Во-первых, быстро засыпаешь... Во-вторых, более глубокий сон, что очень важно. И даже несколько часов ты можешь вообще не вставать, не просыпаясь. То есть это сон, вот качество, сна, это тоже очень важно. Это тоже все вот к этой теории стресса. И вообще, если хоть куда-нибудь чего-нибудь капните, понюхайте, вот в любом виде, даже не в том, знаете, как мы любим, мы любим так, вот я приду домой, вот это сделаю, это сделаю, это, это и это, потом вот еще намажу вот это. Когда все переделаешь, думаешь, да ну потом спать сейчас лягу, а потом уже вот сразу почувствовал что-то не то. Первое, что это мое здоровье, это мое настроение. Ну и для того, чтобы э, вы улыбнулись еще раз. да. Ну я тут, анекдоты, как всегда, анекдотов о страхе оказалось совсем мало. А вот всякие притчи, всякие такие вот высказывания mm -hmm. великих людей, их достаточно много. Можете сейчас прямо открыть, они тебя тоже повышают настроение. Вообще, им хорошая музыка, правильно Наташа сказала, и улыбки, все повышает настроение. Но э, мне понравилось очень одно высказывание. Забыла кого-то, то ли Бернарда Шоу, то ли еще кого-то. А у Бернарда Шоу вообще блеск. Он говорит, это, кстати, касается каждого из нас. Если хочешь услышать правду от собеседника, разозли его. Он в ярости тебе выскажет и расскажет все. Это если ты хочешь узнать правду о партнера. Но, если о себе, то э, представляете, когда мы злимся, мы же тоже можем все выложить, то, что не хотим говорить. А посему нам очень важно уметь держать себя в руках и вот как бы выравнивать это состояние. И еще одно высказывание, по-моему, американца какого-то, когда он сказал следующее, мне очень понравилось. Ваши мечты, осуществление вашей мечты находится на другой стороне ваших страхов. Представляете? По-моему, красиво очень красиво, и очень, сколько мы останавливаем себя вот этими страхами. Быть непонят, то есть мы не боимся людей, мы боимся быть непонятыми или отвергнутыми. Мы не боимся темноты, мы боимся, кто там будет в этой темноте. То есть какие-то вещи, куда мы не совсем проникаем. Вот, я вам желаю, конечно, хорошего настроения, я вам желаю улыбок, не получается улыбка? Ловите себя, проверяйте. Чаще подходите к зеркалу, но если вы видите вот это вот лицо, делайте вот так, просто растяните. И это уже будет польза большая при этом. Ну и еще, жизнь у нас одна. Живем мы сейчас. Что будет дальше, мы не знаем. И сейчас в каждой стране непростые, непростая ситуация, очень непростая. Насколько она будет, неизвестно. Но мы живем сейчас и должны ее прожить весело, радостно, красиво и счастливо. Я вам желаю всем радости и счастья и низкий вам поклон. Спасибо огромное, что вы сейчас пришли сюда. Все наши любимые страны и все люди, которые там и в Армении, желаем вам, чтобы все там успокоилось. И на Украине мы вас любим. Белоруссия, мы вас поддерживаем изо всех сил. В общем, все-все-все и, конечно, Россия, будьте здоровы, счастливы. И как сейчас Томас всегда говорит, оставайтесь здоровы. Мы говорим, будьте здоровы, а он же вот как бы, вот оставайтесь, вот вы сейчас здоровы и будете всегда здоровы. Спасибо вам большое, пишите нам вопросы и делитесь вашими рецептами. Ведь все, кто сейчас нас слушает, многие из Левосана, и у многих есть свои рецепты. Не жмитесь, делитесь. Спасибо всем. Пока.